Приветствую вас на канале компании Радио Сила. В этом видео мы постараемся просто и наглядно показать, как настроить автомобильную антенну CB диапазона с помощью такого прибора, как КСВ-метр. Итак, для начала давайте поговорим, что же такое КСВ. Аббревиатура расшифровывается как коэффициент стоячей волны. Это мера согласования вашей антенны с радиостанцией. Не вдаваясь в технически сложные термины, можно объяснить это следующим образом. Радиостанция передает некий сигнал по кабелю на антенну. В идеальном случае, если антенна настроена и КСВ равен единице, весь сигнал уходит в эфир. Если антенны нет или она неисправна, допустим обрыв в кабеле, то КСВ у нас будет равен бесконечности. И соответственно весь сигнал вернется, грубо говоря, обратно в радиостанцию, нагружая передатчик, тем самым выводя из строя. А это одна из самых частых и дорогих поломок у радиостанции. Если же антенна подключена, но не настроена, и коэффициент стоячей волны у нас, допустим, будет равен 3, то часть сигнала все же попадет в эфир, часть рассеется в тепло, а часть также возвращается в радиостанцию. В итоге, чем ближе к будет к единице, тем лучше у вас будет связь. Для замеров этого параметра используют специальные приборы. КСВ-метры. Вот у нас есть такой прибор СВР-171. С помощью него давайте посмотрим, как происходит настройка. Разные антенны могут настраиваться по-разному. Одни изменением длины излучающего элемента, то есть штыря. Другие верхним болтом или наконечником у катушки. А также антенны могут настраиваться изменением длины согласующей катушки. Мы для наглядности возьмем антенну с колечками. Подключение таких приборов происходит следующим образом. Антенна подключается в соответствующий разъем. uhf розетку с надписью «Антенна» а радиостанция другой разъем через специальный кабель для удобства и уж если вы впервые настраиваете антенну можно начертить график со осями то есть здесь у нас вот такая таблица снизу частоты интересуют нас в первую очередь частота 27-135 это частота 15 канала используемого дальнобойщиками а слева у нас расположилось значение ксв радиостанцию переводим в соответствующую частоту в таблицу у нас 1 26 515 это сетка c первый канал на приборе выставляем нижний регулятор в положение форвард Далее нам необходимо нажать на передачу и регулятором откалибровать прибор в положение SET. После этого, не отпуская передачу, опускаем в положение RF и видим, что КСВ у нас 1.3. Отмечаем это положение. На нашем графике и выставляем следующую частоту. Это 10 канал. Сетка С по-прежнему. С частотой 26 625. И проделываем все те же самые манипуляции. Регулятор в верхнее положение. Нажимаем на передачу. Опять калибруем. И не отпуская передачи, переводим регулятор. У нас получается 1,3. В итоге у нас получился вот такой вот график. Из него мы видим, что минимальная КСВ находится на частоте ниже той, которая нам необходима. В нашем случае нам придется опустить колечки ниже того положения, на котором они находятся сейчас. И провести все манипуляции с прибором заново. В идеале у вас получится такой вот график. Если минимальное значение КСВ выше по частоте, то нам необходимо выкручивать колечки выше. Либо же болт. Если минимальное КСВ ниже по частоте, как собственно в нашем случае, то мы закручиваем колечки ниже. Или закручиваем ниже болт. Если антенна штыревая и минимальное КСВ выше по частоте, нам необходимо немного вытащить штырь из основания. Если минимальное значение КСВ ниже по чистоте, то для начала нам необходимо убедиться, что штырь вставлен до конца в основание, а только потом откусывать примерно по одному сантиметру. И после каждого откусывания необходимо заново производить замеры. Итак, антенну мы подстроили, давайте проверим, что же у нас получилось. Нажимаем, нажимаем на передачу, калибруем наш прибор и переводим в положение RF КСВ у нас получился 1.5 на 15 канале, который используют дальнобойщики. Ну и в итоге хочу заметить еще раз что настройку автомобильной антенны необходимо производить только на том автомобиле и на том месте, на котором она будет использоваться. Надо сказать, что не всегда удается настроить антенну в КСВ равном единице. Для некоторых сочетаний антенны и кузова автомобиля такой показатель недостижим. Это часто бывает у больших двухметровых антенн. Но в этом нет ничего страшного, поскольку, допустим, при КСВ равном полутора, потери будут всего 3%. И вы, скорее всего, это даже не заметите.